С вами от Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструментов для автомобиля компании Top Tool 151 единица в комплекте GCAI 151 R это код товара по каталогу. Наборы Top Tool это профессиональный инструмент высокого качества, имеет пожизненную гарантию. В основном покупается на автосервисы, предприятия и СТО, а также автолюбителями для ремонта собственного автомобиля и обслуживания в гараже. Набор поставляется в картоновой упаковке. Такой вот, Полноценная коробка. Указывается преимущество набора Здесь на английском языке. С обратной стороны комплектация и где набор затавливается. Это остров Тайвань. Материал затовления инструмента хром ванадевая сталь. В наборе три рабочих квадрата. Это 1-2 дюйма, три восьмых. И одна четвертая. Маленькая трещотка под одну четвертой дюйма. Начнем с трещоток. Трещотки здесь мелкий шаг. 72 зуба. Хотелось бы ответить высокое качество трещоток. То есть совершенно практически нет люфта. Очень плотно прокручивается. 72 зуба, мелкий шаг. Трещотки разборные. Есть запасные ремкомплекты. К ним можно докупить отдельно со временем если выйдет из строя, ну, чтобы убить трещотку, это надо постараться, то есть целенаправленно брать и срывать гайки или, то есть, трещотка для этого не предназначена это до, для дозакручивания длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм, под 3,8 205 мм и 1,4 150 мм рукоятки здесь пластиковые идут очень удобно в руке лежит Весь инструмент в наборе имеет на металле маркировку и код по каталогу. В прошлое видео я показывал вам каталог TopTool, но также вы можете найти его в электронном виде в интернете. По этому номеру какую-то щетку можете найти в каталоге TopTool. То есть это обозначает то, что у вас инструмент не подделка, как некоторые очень много спрашивают, подделка или нет. На рукоятке надпись Top Tool, но здесь надпись не краской сделана, а буквы пластиковые монтированы, то есть впрессованы в, ру в рукоятку. Трещотки имеют реверс и быстрый сброс головки. Это Надели, нажали кнопку, быстро поменяли. Воротки. Два воротка в наборе под 1,2 дюйма, 250 мм, и 110 мм под 1,4. Воротка под 3,8 в наборе нет, то есть два воротка. Два воротка, три трещотки. Вороток 1,2 дюйма также служит как удлинитель, если снять переходник. Получаем удлинитель 250 мм. Переходник этот вы можете использовать для перехода с 3,8 дюйма, щетка в наборе есть, на одну вторую. То есть, одевать головки под одну вторую через переходник на 3,8 Так, Далее, удлинитель еще один есть под одну вторую. Это 125 миллиметров. Под одну вторую у нас два удлинителя 250 и 125. Под три восьмых у нас один удлинитель 150 мм. Под одну четвертую у нас два удлинителя 155 и мм. Три кардана под три квадрата. 1 четвертая, 1 вторая, три восьмых. Карданы в наборах Top Tool скреплены заклепками то есть они не разборные заклепки черного цвета это хроморинденовая сталь идут усиленные видите, они не проваливаются потому что дешевые карданы если вы прямое положение ставите она он обычно вот так вот падает здесь вот видите очень плотно все сделано все делается Далее, три свечные головки. Головки у нас 18, 16 мм и 21 Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала во время оттечения. 16, 16, 18 и 21 Теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Шестигранные головки короткие и головки длинные. Начнем с коротких головок. Под 1,4 четвертую у нас 13 Шестигранный головок. Самый маленький размер 4 мм. Самая большая головка под одну четвертую. Это у нас на 14 шестигранных. Далее идет профиль 3 восьмых. 10 головок. Самая маленькая 10. Самая большая у нас на 19. Это под 3 восьмых дюйма этот ряд. И далее ряд идет под одну вторую. Самая маленькая у нас 10 мм, под одну вторую у нас головок 17 штук. Самая маленькая 10 самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 214 грамм. Головки полностью гладкие, имеют защитное матовое покрытие. 32 мм надпись на металле, туптул и код по каталогу BAEA 1632. Весь инструмент э, в новом наборе в комплектах Top Tool идет небольшая заводская смазка, нанесена на головки, на трещотки. То есть немножко оно идет в смазке, остается на пальце. Далее, головки с профилем Torx. Общее количество 13 штук. Маленькая, самая у нас, е 4 Самая большая, е 24 Головки длинные, 18 штук, самая маленькая здесь идет на 4 миллиметра, самая большая 22 миллиметра. Здесь вот ряд идет под 1,2 дюйма, под 1,2 у нас от 16, 17, 18, 19, 22, ряд под 3,8 дюйма головки и нижний ряд это 1,4 дюйма. Набор г ключей. 7 штук шестигранных и два битодержателя битодержатели применяются с трещотками 3 восьмых и 1 вторая дюйма и набор бит соответственно есть по 3 восьмых по 1 вторую у нас 24 биты шестигранные крестовые торкс с отверстием обычный торкс вставляете в переходник это под одну вторую или под три восьмых. Все биты э, находятся в своих ячейках и есть надпись. Это бита Т70 напротив на надпись на пластике Т70. То есть это удобно, сразу видно по размеру, какая вам нужна. Биты под одну четвертую дюйма уже идут с адаптером. Общее количество их 30 штук. Они находятся в верхней крышке. Эти биты вы можете применять или с отверточной рукояткой. Длина 150 мм. Такая. Вставляете нужную биту. Можете сюда подсоединить еще и вороток. То есть есть отверстие рукоятки. Данная отверточная рукоятка также может применяться с головками под одну четвертую. Это если для труднодоступных мест. Где-то подлезть нужно. Ну и также использовать удлинитель. То есть вариантов много, в зависимости от работы. Так, под одну четвертую биты у нас идут шлицевые, шестигранные, биты торкс и крестовые. Длина рукоятки 150 мм, я уже говорил, ручка здесь полностью идет... Пластиковая. На щетках здесь есть небольшое на пластике напыление. Чувствую, что есть немножко резина напыления. Ручка резина пластиковая, можно так сказать. Пластиковая, но сверху с небольшим напылением. Так, комплектация по набору все. Э -э материалы горилл хромбонадьевая сталь. Имеет защитное напыление. Матовая. Следов каких-то отлитья, сколов мы и не увидели. Ну и было удивительно, если мы увидели это на наборах профессионального качества. В верхней крышке инструмент держится очень плотно и плотно защелкивается, даже с трудом, можно так сказать. Надпись на пластике есть внутри самого кейса, на двух крышках ТОПТУЛ. Замки запирания на наборе два замка. Пластиковые внутри имеют металлические штыри. То есть эти замки идут взаимозаменяемые, их можно со временем купить также отдельно. Так, теперь по кейсу. Кейс пластиковый светло-зеленого цвета. Верхние крышки топ-тул, надпись. Также надпись на замках и видите здесь еще дополнительно есть такой вот значок то есть модель набора 151 предмет тулсы с обратной стороны на самом кейсе есть резиновые ножки то есть со стола он у вас уже явно не слетит очень плотно держится и не скользит совершенно ширина кейса 48 сантиметров Длина с рукояткой 35, высота 9, вес набора 9,4 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал и получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.